веду а у тебя точно родителей дома а куда они ушли саша ты попал в кадр да, да. так вот идет запись 2 секунды 23 25 26 а так на будет идти максимально 10 минут вот, посмотри, ну как пользоваться Бендикам на Ютубе. Ой, ну у меня сейчас так лагает. Ой, мы сейчас испра эти лаги. Построю сколько у меня FPS, да. Сейчас уберу лишние программы. Саша, а ты попал в кадр? Не, ну просто накно со скайпом О, открыто. Счастье потом и Виадиа, там где ты. О, мне прислали 4 аптечки, 12 этих бонусов. О, у меня уже же снимает 1 минута 16. 17 секунд уже 18 снимает. Ох ты, кто-то сейчас в танки играет. Ох ты, как лагает. Кто это играет? Римустирио, сейчас буду за него играть. Но ну, реально так лагает. Саша, что ты слушаешь? Может, может, Говном. Саша. давай, если я позвоню, ну, ну, я, ну, короче. в клан в в давай покажи свои в Ладара.